Всем привет, я Валерий Летенков. Сегодня подписали договор с банком Уралсит. В чем прелесть банка? Оформляются потребительские кредиты и ипотека для юридических лиц и ИПшников. Вот это мне в нем нравится на данный момент больше всего. Поэтому, если кому-то потребуется помощь, набирайте нам по номеру телефона 8499 130 3117 Поможем оформить. Всем пока.